Приветствую на канале дизлист меня зовут Николай. Сегодня я хочу рассказать вам о принципах работы рядного механического ТНВД. Итак, посмотрим на наш ТНВД в разрезе, что он из себя представляет. Начнем с основных элементов. Это у нас груза, рейка, пружина, вал ТНВД. Здесь у нас Секция находится. Начнем мы наверное с подачи топлива. Итак, рейка у нас может двигаться влево либо вправо, тем самым добавляя, либо убавляя топливо. Подача топлива у нас осуществляется за счет регулятора. Он у нас за счет тяг может двигать рейкой. Груза у нас соединены с распределительным валом насоса и при раскручивании получается их дают сила вверх. Тем самым они могут толкать эту тягу прямо. На их встрече у нас есть основная пружина регулятора. Она, естественно давит в противоположную сторону, когда вы нажимаете на педаль газа, эта пружина сжимается и тем самым увеличивается сила ее давления, то есть рейка уходит в сторону подачи, разберем э, такой момент, получается когда у нас обороты достигаются предельные, груза настолько сильно раскручиваются, что уже никакой силы пружины не хватает, чтобы ее удержать и рейка отходит в сторону отключения. Если этого не произойдет, двигатель пойдет в разнос. Поэтому лезть в регулятор его настройки на машине не рекомендуется. Это потому очень. что когда на стенде происходит регулировка, оператор видит, что подача топлива не отключается, он может это отрегулировать. Если на двигателе это произойдет, то буквально в считанные секунды двигатель может... Заклинить, пойти в разнос, в общем, ничего хорошего не произойдет. Итак, за счет чего у нас обороты стабильно держатся на машине? Допустим, вы двигаетесь на автомобиле и начали движение в горку. Вы двигаетесь в горку, у вас обороты двигателя уменьшаются, тем самым уменьшается сила давления грузов. Они ослабевают давление и рейка, получается, добавляет топливо, тем самым у вас обороты не изменяются. Здесь вроде бы понятно. Итак, давайте разберем, как у нас происходит регулирование количеством топлива. Плунжер, который у нас имеет кромки. Здесь вот эта часть, это отверстие подачи топлива. Когда у нас плунжерная кромка вот эта вот пересекает, соединяется с отверстием здесь, получается у нас отсечное отверстие перекрывается. Представим, вот. Когда пунжер идет вверх, вот на этом протяжении, у нас получается только количество топлива задавится в форсунку. Когда у нас пунжер поворачивается, допустим, отверстие становится напротив отсечного канала, подачи топлива не будет совсем. Опять здесь же у нас получается максимальная подача топлива. Итак, еще раз смотрим кромку пунжера. Отверстие в зависимости от положения здесь, здесь и здесь. Здесь у нас нулевая подача, здесь холостой ход, средняя нагрузка и полная нагрузка. Посмотрим, за что отвечают наши кромки пунжера. Эта кромка, это у нас геометрическое начало подачи топлива. То есть, можно сказать, что это зажигание оно у нас постоянное, как бы плунжер не поворачивался, эта кромка всегда у нас на одном положении будет находиться, и получается зажигание не изменяется. Существуют, конечно, виды плунжеров, где у нас верхняя кромка имеет тоже прорезь. То есть с поворотом плунжера у нас меняется зажигание. И здесь кромка отвечает за подачу топлива. То есть получается при повороте больше-меньше топлива у нас регулируется. Зажигание кромка неизменно. Что у нас здесь еще имеется? Это нагнетательный клапан, то есть у нас топливо идет в форсунку, а обратно уже пойти топливо не может. Итак, еще по поводу геометрического начала подачи. Для чего нам нужно? Для того, чтобы выставить зажигание на машине. Как можно сделать это, как найти эту точку, можно поступить следующим образом. Если выкрутить гайку над секцией вытащить нагнетательный клапан, то у нас, получается, топливо внутри может свободно проходить наружу. Закручиваем штуцер обратно, надеваем на него конь трубочку, представим себе вход насоса, вот у нас канал топливный, и сбоку насоса есть вход. В общем, берем канистру, ставим ее выше насоса, подцепляем шланг, чтобы у нас топливо могло самотеком идти в подачу топлива. Вытаскиваем нагнетательный клапан, никакие регулировки не собьются, ничего страшного. Дальше с таким же усилием, как открутился, можно его установить обратно. Представим себе наш плунжер опять же, и отверстие. Когда вы будете прокручивать двигатель, плунжер пойдет вверх и из-за того, что канистра у нас выше двигателя, получается, будет топливо из отверстия идти из этого. Когда плунжер дойдет до сюда перекроет собой кромку, топливо перестанет течь через отверстия секции, тем самым вы найдете геометрическое начало подачи насоса, то есть момент впрыска. И дальше уже легко можете установить зажигание. Ну и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Прошу еще писать комментарии под видео, что нравится, что не нравится, чтобы более качественный контент мог получаться. Ну и до свидания.